всем привет мы привет. на канале мистер дим нет, нет. сегодня мы самолет. будем открывать вот такую вот игрушку это самолет трансформер Кто? боинг 747 Кто? вот он наш самолет это я так понимаю крылья самолет. вот он самолет. самолет давай откроем крылья да. давай давай открываем так Здесь вот с двигателями на каждом крыле по два движка. Машинка. О, смотри, сколько всего тут. Машинка. Машинка, машинка. Да. наверное, машинку сейчас откроем. Самолет попался тут, самолет, самолет. есть. Да. Вот еще, еще Дима, смотри, вот еще одна машинка. Сейчас мы их все откроем. Автобус, да? Да. Давай откроем машинки все. Вот автобус открываем. Вот такой автобус попался. Сейчас будем мы на нем ездить. Держи, Дима. Вот такая машина. Синяя. Открываем самолет. О, классный самолет. Теперь у нас два. Большой Боинг и маленький самолет. Давай вот здесь место освободим. Будем сейчас самолет ставить. О, Дима, еще один самолет, оказывается, а у нас тут. Как же я его и не заметил. Давай распакуем. Два самолета, две машины. Ох, какая игрушка у нас. Самолет такой металлический, добротный. Я думаю, мы с ним долго будем играть еще. Дим, мы с тобой собрали все, только нам нужно теперь вот эти вот наклейки все приклеить. Автобус вот здесь едет. Раз такой и поехал спускаться вот здесь. И обратно может заехать. Вот. И самолет, смотри, такой может прилететь. Прилетел. Людишки вышли. Он людей развозит вот здесь. Это кран, наверное, чтобы мыть самолеты. Самолет прилетел. Кран раз повернулся, помыли самолет. Дальше подогнали самолет. Люди сели в самолет и полетели. На взлет пошел самолет. Тут багаж, наверное, какой-то вот здесь хранится. На колесиках увезли. Вот мы самолет сначала разобрали. Сделали из него аэропорт, потом собрали. Получился вот такой уже большой обратный самолет. Всем пока! Всем пока-пока! Всем... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.